Друзья, всем привет! На обзоре сегодня у нас будет проект Color Run. Это очередная копия Steppen, И в этом видео сделаем краткий обзор на проект. Также я покажу, как я с ним познакомился, как купил коробку с кроссовками, как ее продал, зачем продам, и почему я не буду в этом проекте участвовать. Также у них запустилась бета-версия, так что может кому-то проект и приглянется, то вы уже можете потихоньку скачивать приложение и начинать его тестировать. Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали. Итак, друзья, в этом видео все, что будет сказано мной, это лишь мое личное мнение, мой ресерч, то, что я думаю, да. И какие действия буду предпринимать по поводу данного проекта Color Run. Долго объяснять, в принципе, нет смысла. Я думаю, все уже знакомы с да и с его там последователями. Это очередная копия. И здесь они вообще ничего не заморачивались. Все тупо сделали в копии как Stepn. Тут будет три вида заработка вы покупаете кроссовки там в течение 5 минут в зависимости какой вы поставите уровень сложности будете делать активность в виде ходьбы, там, ходьбы бега и получать за это монетки э, их токена fit которые будете продавать и фиксировать прибыль да то есть условно занимаетесь спортом зарабатываете деньги второй здесь способ будет заработать еще будет challenge э, через которые вы сможете регистрироваться, участвовать в групповых, так сказать, соревнованиях. И здесь за 24 часа, когда вы будете участвовать в челлендже, у вас будет даже сниматься какие-то стрикства, чтобы вы действительно точно в этом челлендже участвовали. То есть будет и такая версия. И также минт. Это если у вас есть один кроссовок, второй кроссовок, вы их минтите и получаете там новую коробку. С той коробки получаете еще какой-то кроссовок. Либо там уникальный, либо опять же такие обычные. Но это все равно как бы заработок, потому что вы его на рынке сможете... Продать. То есть, вот такие три вида заработка. В принципе, укала этого есть. По дорожней карте они практически успевают, но э, немножко съехал он, скорее всего, где-то на месяц два, э, потому что вот сейчас только запустили на днях бета-тест, бета-тестирование приложения. А должны, по сути, уже, я так понимаю, самую игру э, запустить, ну, версию основную, да. Но я так понял, что она смещается, будет чуть позже. Я скачал приложение, не буду даже этот самый показывать, там ничего нет. Вот видите, как их титеры вот здесь на экране человек показывает, все то же самое. Сейчас в приложении вы сможете только просто взять, нажать, посмотреть кросы, какие продаются, купить их, либо кросы, либо боксы. В принципе, ничего нету, пока вы не можете не бегать, не зарабатывать, просто нужно еще там подождать, вроде после 12 мая. Уже уключится больше дополнительных функций. У них есть основной токен Kala, у которого рыночная капитализация 9 миллионов. Как и весь рынок, естественно, он поплыл за сегодняшний день. Вот буквально еще вчера он стоил 40 центов, сегодня уже 26. И этот токен будет участвовать, если я не ошибаюсь, можно его будет стейкать. Да, и также минтить кроссовки. То есть для того, чтобы их минтить, нужно вам будет токен вот этот кало И этот самый, если мы перейдем вот здесь Dubs нажмем, то стейкинг, по-моему, уже открыт. Здесь можно нажать вот пол токен, нажимаете стейкинг, и здесь вы можете этот кало уже, начать стейкать. Но здесь такое себе стейкать, потому что, видите, если я не ошибаюсь, здесь вообще написано Вы закидываете 1200 кала на 30 дней И я так понимаю, что вам дадут по истечению 30 дней На 3 дня в аренду коробку NFT или кроссовок Чтобы вы в 3 дня смогли побегать ну и прочувствовать на себе Что-то такое, сколько вы сможете заработать перед тем, как решиться на покупку Если закидываете 2000 кало, то вам дадут там на неделю протестировать ну, такое себе, знаете, мне как бы такая опция не очень э, по душе неинтересна. Также они давали в Твиттере новость о том, что они листят второй свой токен, Fit, за который как раз и можно будет приобрести те самые сейчас кроссовки, шуейс-бокс коробки, в которых тоже есть кроссовки. Они просто кинули адрес смарт-контракта на PancakeSwap, и эта вся история листилась за 2 цента. К сожалению, PancakeSwap и... Metamask у меня находится на этот самый на ноутбуке. И когда я уже домой приехал, с телефона я не мог это сделать, то я пришел и увидел, что с 2 центов вся эта история уже была, по-моему, доллар 30 или доллар 40 токен, вот насколько взлетел. А максимум был вот за несколько дней почти до 5 долларов. Представляете, сколько их он дал. Ну, естественно, я по доллар 30... Когда увидел цену, я уже не стал покупать, потому что с 2 центов на доллар 30, ну, разумный человек покупать не будет. Да, я понимал, может еще быть рост, но представьте, если бы роста не было, я в шиткоине каком-то застрял бы на года или вообще пришлось бы убыток поте, ну, как бы продавать. Поэтому, к сожалению, эта история, она актуальна только, если вы прямо у монитора знаете, что листинг на самом начале купить. Ну, либо там будете в этом проекте участвовать, покупать кроссовки. На свой страх и риск, да. Я этого делать не буду. Сейчас я видео объясню, почему. Я даже продал свою коробку и свои кроссовки, за сколько у меня это получилось. Опять же таки, в их твиттере была информация. И эту информацию сразу перенаправил в свой телеграм-канал. Вот, видите, вот в моем телеграм-канале есть информация, я давал 4 мая, что они будут проводить сайл. Всего будет разыграно Вернее, сможем мы купить 1000 NFT Shoebox, где будут там кроссовки. 3% вероятности попадутся редкие и 97% обычные кроссовки. Так вот, первые 6 часов цена и 1, 1 BNB и дальше там, чем дальше, тем больше. Но, естественно, это все дело быстро раскупили в течение там 8 или 15 минут. Но здесь можно было купить руками, то есть купить это смог бы любой из вас. Был, конечно, риск, а вдруг там они стоили бы меньше, и можно было бы потерять, там проект слился или еще Да, конечно, риск был, поэтому в таких мероприятиях, если участвуете, всегда участвуйте на ту сумму, которую вы там готовы потерять. И я не мог себе позволить попробовать больше, чем на один и один BNB. Если бы у меня было больше средств, я взял бы три коробки или 4, потому что в тот день реально мы могли бы их взять и 2 и 3 я думаю успели б спокойно я взял эту коробку и тофу NFT есть сайт такой вот видите мои NFT-шки. если мы зайдем на активис вы видите что я вот эту коробку буквально 2 дня назад продал за 2 и 4 bnb и сейчас если мы зайдем вот сюда на маркет почем они продаются то флор минимальная цена 2 и 8 то есть больше чем Uh, то есть я продал uh, по меньшей цене, да, то есть можно и по 3 еще было слить, на следующий день я видел. Ну, я как бы жалеть не собираюсь. Я очень удачно 4 мая по 385 долларов взял один и 1 BNB и продал uh, 7 мая uh, по 380, у меня получилось 2,28 BNB. То есть еще и во с рынка, так сказать, перед этим падением. Uh, выпрыгнул и я давал пост вот в себя телеграм-канале, что вот эту такую историю я промутил, я ее продал, и чистыми у меня удалось заработать 1.28 BNB, и по текущему курсу я забрал там 480 долларов там, за 3 дня. Я считаю нормально на таком рынке тяжелом, даже такому я очень рад. Да, можно, может и за 3 BNB его продать, может там даже и 4 дойдет до того курс, но я... Не хочу рисковать, потому что, во-первых, рынок плохой. Во-вторых, это я уже сбился по счету, какая копия проекта Steppen. Да, мы же понимаем, они не могут все подобраться к аналогу или тем более переплюнуть его. Может кому-то проекту и удастся быть наравне или переплюнуть, но вряд ли это будет этот проект. Во-первых, он азиатский, во-вторых, капитализация маленькая. И Кала, и того же фита если в самом начале да конечно можно там заработать но вот что касается сейчас или держать и сидеть в этих кроссовках я не знаю будет ли по этим ценам их покупать или не будет или эта ценность сейчас пока идет хай понимаете потому что если заглянуть на команду то да там вроде вот этот SEO человек он вроде и спортсмен какой-то вроде в спорте шарит и какие-то наземные там бизнеса там если я не ошибаюсь, по спорту или природе, ну, что-то у него есть там такое. Но он не программист, он в не в криптовалютной сфере там не имел никаких, ну, как бы отношений. Поэтому здесь уже, как бы, навевает на мысль на том, что команда может не справиться, да, с этим. Не зря же у них просто тупо клон и все. Потом, когда я посмотрел партнеры там, комьюнити, которые поддерживают инвестора, естественно, я здесь не увидел абсолютно никакого. Ни фонда, ничего нету. Вот здесь просто напихали кучу каких-то, может, закрытых каналов, чатах, которые там собирают бабло, скинулись, проинвестировали в этот проект и все. Может такое быть. Поэтому для меня это очень рискованная тема, где могут свернуться как бы в любой момент, если что-то пойдет не так. Ну и вряд ли оно будет там в топах, опять же таки в копиях в данной сфере. Для меня, например, более привлекательным выглядит тот же самый Step Up, до да, который тоже еще практически ничего нет. Все пока на воздухе, на хайпе там росло. Но там и хоть как-то пиарит Дау Маркер, да, не подставляет свое имя. Это как бы серьезное сейчас имя на криптовалютном рынке. То там хоть какие-то есть зацепки, что проект ну, будет какое-то развитие давать и все остальное. А здесь же опять таки во-первых, азиаты, да, я так понял, заточено чисто там чуть ли на их рынок, потом команда намного слабее, и по фондам или инвесторам, комьюнити, я здесь тоже не вижу каких-то сумасшедших поддержек, ради которых и там проект бы рвал и металл там, и влаживал там деньги в развитие данного направления. Поэтому, друзья, я свой бокс продал. Кроссы там, кто открывал, сейчас я смотрел, кроссы вроде самая минимальная цена 200, 250, может 300 фит. А фит сейчас стоит 2,6. То в долларах я, получается, еще и, ну, в принципе, в плюсе. Если брать саму коробку, Шу и босс, они там чуть дороже продаются. Но, опять же, в их покупать нет смысла. Я думаю, их здесь можно дешевле купить на маркете Tofu NFT. Но это для тех, кто там хочет чисто в этот проект залететь и в нем участвовать. Я же его скипаю в плане том, что ну, ходить я не собираюсь, кроссовки покупать тоже. Я свои продал, вы решение принимаете самостоятельно, можете я ошибаюсь, проект будет там в топе, я не знаю, займет свою нишу и вам удастся здесь хорошо заработать. Пожалуйста, пользуйтесь, ну, как бы делайте свой ресерч, обязательно принимайте решение самостоятельно, ну и можете свои мысли